Казанский федеральный университет посетили представители завода «Эликон». Первые попытки взаимовыгодного сотрудничества были предприняты еще в декабре 2016 года. На сегодняшней встрече говорили о патентных исследованиях, о защите прав интеллектуальной собственности. Самая главная цель вот наших встреч – это организовать взаимодействие между наукой и между производством обсудили также и возможность прохождения практики студентов Казанского федерального университета на предприятиях завода Элекон, а также об их дальнейшем трудоустройстве. Поговорили о возможности получения совместных грантов. Если вы что-то делаете на каком-то хорошем уровне, вы хотите сделать, то государство даёт деньги, когда вы работаете сами. Гости посетили химический институт, посмотрели лаборатории радиофизики, производство переработки пластических материалов 3D-принтеры. Это, конечно, впечатляет. Интересно то, что э, это современная техника. Современная техника, они ушли от обычного бытового уровня где-то на 2-3... Уровни высоко находятся. Проректор по научной деятельности Данис Нургалиев отметил, что сотрудничество Казанского университета с ведущими предприятиями Татарстана сможет не только хорошо отразиться на университете, но и на республике в целом. В планах подписания соглашения Казанского федерального университета завода Маликон. Анна Глузнова, Владислав Михневский, Универньюз.